Всем добрый день. Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз пришел комплект для предметной съемки но ну, либо для онлайн трансляции фирмы уланзи пришло это все из китая при помощи доставки почты России, но ну, и видите в каком виде почта россии у нас доставляет посылки непосредственно до места назначения можно даже продемонстрировать то есть он дырки образовались да кстати упаковано все было только в пупырку но ну, и замутано рыженьким кочем и на ней наклеен был адресат отправителя и куда необходимо данную посылку доставить.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 Хотя не удивлюсь, если почта России привезет ее со сломанным металлом. Итак, давайте вскрывать, смотреть, что находится внутри, и один из вариантов я продемонстрирую, как данный комплект может быть использован. Внутри у нас все располагается достаточно хорошо и компактно в параолунии. Сейчас мы его достанем, коробку берем. И внутри поролончика у нас все достаточно компактно упаковано для того чтобы почта россии у нас не сломала металлические части здесь представлены ну, во-первых крепление штативной головы штативная голова тоже есть причем регулируется плюс здесь как три четвертых резьбы 3 восьмых так и 1 четвертая есть. есть можно зафиксировать в зависимости от того как вам позволяет голова разместить. Дальше у нас здесь есть холодный башмак стандартный с резьбой 3 восьмых который можно закрепить позже продемонстрируем есть у нас штативная голова чтобы закреплять на одну из частей ну а соответственно сюда либо фотоаппарат либо смартфон зависит от того каким оборудованием вы снимаете либо предметную съемку либо осуществляете трансляцию онлайн у себя дальше следующее что здесь присутствует это непосредственно сам крепеж к столу вот такого исполнения здесь где-то до 50 размер стола можно использовать и применять Ну чем толще тем лучше у нас трина фирма а с другого края у нас идет резьба потому что длина данного крепежа от поверхности до верха равна 70 сантиметров вот такого исполнения у нас причем сверху здесь есть резьба 1 четвертая здесь при помощи вспомогательных элементов можно накрутить свет различных переходников которые есть у меня на канале там переходники с 1,4 на 3,8 резьбы дальше стандартные 1,4 на 1,4 и плюс вариант для установки освещения и также кстати есть гибкая вставка благодаря которой и осуществляется установка данного цвета либо кольцевой, либо другой вариант. И остались у нас еще некоторые элементы. Давайте отсюда возьмем. Это вот трехплечевая. Кстати, каждая плечо выдерживает около двух килограмм. Плечевая связка здесь можно установить либо цвет, либо другую какую-то оборудование, которое вам необходимо для применения непосредственно в съемке онлайн либо предметной съемки еще раз повторяю, то есть каждое плечо выдерживает до двух килограмм и это чуть позже я продемонстрирую все достаточно хорошо укладывается дальше плечо это плечо для установки штативной головы и для увеличения специализированный подъемной монопода как бы ну, монопод это условно можно сказать небольшое увеличение для установки фото видеокамеры либо смартфона и еще один вариант такого же плеча который устанавливается на основную стойку которая крепится к столу это уже непосредственно для крепления либо микрофона сюда он вставляется и закрепляется ну и фиксируется различными вариантами демонстрация будет чуть позже либо можно использовать если у вас тоже есть переходники различного типа то можно как вариант использовать дополнительную например прикрутить штативную голову только здесь элемент такой же типа установить если у вас есть переходники и соответственно все у вас получится и последний элемент – это для установки микрофона. Причем не обязательно для установки микрофона, можно сюда и поставить свет, потому что это все откручивается. И здесь, по-моему, стандартная резьба, да, три четвертых. Прикинь, три восьмых. Вот такой вот универсальный комплект, который можно использовать как для предметной съемки, так и для... Онлайн тренинга. Так, давайте сейчас мы это все дело продемонстрируем, установим вариант примера, ну и вы увидите. Так, я вам продемонстрировал возможности комплекта для проведения съемки онлайн либо предметной съемки, в зависимости от того, для чего вам нужен этот комплект, который устанавливается на стол при помощи направляющей, ну а дальше на, на эту направляющую навешиваются соответствующие ноги, плечи, благодаря которым на них устанавливается оборудование весом не более двух килограмм. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Информацию вам предоставим в полном объеме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 Кстати, небольшой по скрипту и если вам необходимо хранить либо переносить данное оборудование этот комплект ну чтобы не использовать ту коробку которую видели в самом начале то вот рекомендую приобрести чехол только единственное, этот чехол идет для белья и бывают различного размера Сейчас я вот приобрел вот такой вариант ну и цветов разных бывает в данном случае у нас синий вариант Здесь раскрывается, внутри отделение, складывается белье. Ну, а мы вместо белья ложим данный комплект. Там, чтобы либо переносить куда-то, либо возить. Ну, либо хранить, если вы используете нечасто свои своей деятельности. Итак, все у нас поместилось. Есть даже запас. Все, и можете переносить здесь ручки справа и слева поэтому кому необходим такой же чехольчик можно тоже как вариант приобрести и применять использовать немножко не по назначению Ну а теперь все всем спасибо за внимание кому это было полезно всем удачных покупок распаковок до следующего видео и до свидания